Вы должны для себя окончательно принять решение, кем вы являетесь на самом деле, потому что стратегии инвестирования на самом деле существует две. Первая стратегия инвестирования – она спекулятивная, вторая стратегия инвестирования – это ну, инвестиционная стратегия. И здесь очень важно признать тот факт, что я опять-таки люблю приводить метафоры что вот есть люди, которые там. Ну, первая иностранная машина была японская. То есть это вот была японка, он сел за руль японского автомобиля, и, соответственно, его пересадить на европейские машины, там, не знаю, на Mercedes, знаю, ну, BMW, Audi, практически нереально. То есть человек становится поклонником японских автомобилей, просто растет цена этого автомобиля, престижность, начиналась с Toyota, потом будет Lexus, начиналась с Nissan, а потом будет, не знаю, кто там у нас, с Infiniti. То есть он будет просто повышать класс автомобиля, престижность автомобиля, но при этом он, он японскому автопрому вряд ли изменит. Как наоборот, человек, который сел в европейский автопром, на европейские машины, ему очень тяжело будет пересесть на японцев. Поэтому очень важным является, почему я говорю про правильное инвестирование и хочу донести концепцию. Я не хочу говорить, что какие машины лучше или хуже, я могу сказать про инвестиционные стратегии, я могу точно сказать, так как я в этом уже более 15 лет, что наиболее выгодная стратегия – это инвестиционная стратегия, не спекулятивная. И поэтому можно говорить о том, что… Инвестиционная стратегия, помимо всего прочего, она очень серьезно сказывается на доходности, на длительном промежутке времени, и мы как раз об этом будем говорить.